Всем привет. Сегодня тема про зарядное устройство и аккумуляторы. Мне один недомастер как-то сказал, что заряжать iPhone надо только фирменным зарядником. В ответ на рекомендацию без объяснений логично, что я спросил, почему. Он мне ответил, что там топ правильный. Какой ток – он не знал, но знал, что он там правильный. Понятное дело, что я в ТУЗ послал такой его совет. Послал, конечно, мысленно, чтобы не обижать человека. Тем более, что совет мне по этой теме в принципе был не нужен, так как я малость и сам тут в теме – в профессиональном, так сказать, направлении. Так вот, поясняю при случае, что какой на самом деле адаптер – не важно. Главное, чтобы на его выходе не плавало напряжение. Постараюсь мысль передать простыми словами, без терминов и формул. У любого источника питания есть два основных параметра. Это величина выходного напряжения и максимальный ток, который источник питания может долговременно отдавать в нагрузку без порчи самого себя. Величина выходного напряжения на источнике питания должна соответствовать напряжению питаемого, питания заряжаемого гаджета, чтобы повышенным напряжением этот гаджет не спалить. К примеру, если в ваш фотоаппарат надо 3 вольта, значит вы втыкаете ему 2, 2 пальчиковые батарейки по 1,5 вольта. Или если у вас лампочка на 12 вольт, вы не втыкаете ее в розетку, где 220. И если гаджет, например, планшет, надо заряжать от зарядника 5 вольт, значит только от зарядника 5 вольт. А вот необходимый для зарядки ток этот планшет постарается сам высосать из источника питания. Если планшету надо, к примеру, 1 ампер, а зарядник слабый, не от планшета, а от простенького мобильника и на выходе выдает только ампера, то зарядник будет греться, так как планшет из него будет пытаться вытянуть больше, чем он может, а сам планшет будет заряжаться либо медленно, либо вообще не будет заряжаться. Такой режим работы не на пользу заряднику, так как перегрев и работа в режиме перегрузки выходных цепей постепенно его выведет из строя. А вот самому планшету пофиг. Если он заряжаться не будет, то не будет. А если пол Ампера вместо одного ампера кое-как будет хватать, то медленная зарядка никак не навредит планшету. Напротив, чем меньшим током вы заряжаете любой аккумулятор, тем качественнее он зарядится и тем дольше будет его срок службы. Но только что заряжаться будет медленно и этим напрягать ваши нервы. Если же вашему планшету, которому нужен по паспорту ток для нормальной зарядки 1 ампер дать зарядник, который рассчитан на выдачу 2 амперов в нагрузку, планшет вы не сожжете, он просто будет тянуть необходимые ему 1 ампер, а зарядник будет работать фактически без напряга, а значит проживет достаточно долго. iPhone, раз уж с него речь начали, заряжается от USB-шнурка, значит для него подходит абсолютно любой адаптер питания с напряжением 5 вольт. Если, к примеру, на iPhone 5s установить программу Battery Life и поставить телефон на зарядку, подвесив к оригинальному заряднику, то мы увидим хорошую иллюстрацию моим словам. Программа Battery Life умеет отображать ток зарядки. Что мы увидим? Чем больше был разряжен iPhone, тем выше ток зарядки он на себя примет. Почти полностью разряженный телефон покажет, что он заряжается током 1 А. По мере зарядки ток будет снижаться. К тому времени, когда батарея телефона будет почти заряжена, ток зарядки снизится до 100-200 мА. так и должно быть. этому есть и физическое, и химическое объяснение. но не буду лезть в деври. главная мысль в этом: при подборе зарядника к вашему устройству надо соблюдать напряжение зарядки. был с вашим айфоном адаптер на 5 вольт, значит и должен быть строго на 5 вольт. а то что на вашем оригинальном адаптере, который шел в комплекте с айфоном, написано, что ток на выходе 1 ампер это всего лишь означает, что максимум, что телефону потребуется во время зарядки – это 1 ампер. Вот адаптер на это и рассчитан. А фактически заряжать этот iPhone можно любым первым попавшимся 5 вольтовым адаптером 2 трехамперным. 3 амперным. Главное, чтобы только напряжение там не плавало. Если ситуацию загнать вообще в крайность, то я свой телефон легко могу зарядить автомобильным зарядным устройством, которым я на балконе иногда 100 амперный автомобильный аккумулятор заряжаю. В моем автомобильном зарядном можно регулировать напряжение, то есть, если я им буду заряжать телефон, мне надо на заряднике выставить 5 вольт и аккуратненько подключить провода к USB-шнурку, не перепутав полярность и ничего не закоротив. Потом включить зарядник, потом воткнуть стекер в гнездо зарядки телефона – вот и все. И что? Ничего не сгорит? Нет. Ничего не сгорит. А почему тогда все говорят «покупайте к айфонам только фирменные адаптеры»? А все – это кто? Все – это или обычные пользователи, которым это влили в уши, но не объяснили, что к чему, или недобросовестные продавцы, которые изначально и занимаются вливанием в уши. А зачем? А как зачем? А как еще вас уговорить купить фирменный и дорогой адаптер? Только так. Мне один человек, пользователь айфона, уверенно говорил, что у него быстро убилась батарея в айфоне, и пришлось ее менять, потому что он заряжал его нефирменным адаптером. О, как его загрузили! Давайте разберемся. Так, какая батарея установлена в айфоне? Вот, Литий и он полимер. Ничего нового там не изобретено! Такого типа аккумуляторы только другой формы. Давно используются в фотоаппаратах, в фонариках, в радиоуправляемых игрушках, квадрокоптеры, вертолеты, машинки. И что, мы это все заряжаем только родными адаптерами, которые шли с этими вещами? Неа. С некоторыми такими вещами адаптеры вообще не идут. Только USB шнурок. Хошь – от компа заряжай. Хочешь втыкай в зарядник от любого мобильника. Тогда почему у того человека быстро вздулся аккумулятор в его ненаглядном айфоне и его пришлось быстро менять, пока он корпус айфона не порвал? Или была хреновая китайская батарея, или был неоригинальный шнурок. В один прекрасный момент, вероятно, зарядник придох малость и у него начало плавать выходное напряжение. И все это через неоригинальный шнурок начало стучаться в контроллер заряда внутри самого телефона. А там все такое нежненькое, что не выдержало и стало продавливать на батарею. Вот и здрасте, приехали. Да что? Вы скажете, может надо было такие ему оригинальным адаптером пользоваться и ничего бы там плавать на выходе не стало. Ой, я вас умоляю, износ и заводские дефекты никто еще не отменял. И оригинальный адаптер от Apple тоже не панацея. Я столько их видел дохлых и дома сдыхали, и на отдыхе, когда в отпуск куда-то едешь, зарядник с дуру дохнет и приходится на ближайший рынок бежать по месту пребывания и покупать первое попавшееся. Да, оригинальные, конечно, честнее работают, чем откровенное китайское гуано, но всякое бывает. Поэтому не заморачивайтесь на переплате в несколько раз ради оригинального айфонового адаптера. Если уж приходится что-то идти покупать, если по хорошему, он должен стоить ровно столько же, сколько обычный исправный зарядник от Самсунга, Nokia, Huawei и так далее. Да, вы не ослышались. Важно иметь именно оригинальный шнурок зарядки, а оригинальный адаптер или нет, не принципиально, так как шнурок защищает телефон во время зарядки.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 из нашей повседневной жизни наглядно иллюстрирующих, что важно правильно подобранное напряжение, а ток не важен. Первое, есть фотоаппарат типа мыльница, туда положено пихать две батарейки по полтора вольта Итого того три вольта. про емкость пальчиковых батареек и проток мы не задумываемся, так как на них это не пишут. Вместо батареек мы туда пихаем два аккумулятора, чтобы не выбрасывать постоянно деньги на батарейки. К примеру Попались аккумуляторы на 2500 мАч. Пихаем. Фотик работает. Хоть аккумуляторы не по 1,5 вольта, а по 1,2 и фотик все равно работает, так как в фотике установлен стабилизатор напряжения. Два аккумулятора по 1 и 2 вольта на 2500 мАч каждый, соединенные последовательно, это 2,4 вольт и 2500 мАч. Что означает 2500 мАч? Это означает, что если нагрузка, в данном случае фотик, потребляла бы 2500 мА, аккумы бы протянули 1 час. Соответственно, раз фотик потребляет ток меньше, чем 2500 мА, значит аккумуляторы тянут больше часа пропорционально. А если мы пихнем фотику аккумуляторы не 2500, а 2700 мА, то проработают еще дольше. Второе. В квартирной розетке у нас 220 вольт. А ток максимально какой? На вводе в квартиру установлен выключатель нагрузки на 63 ампера. Значит, к нему от счетчика подведены провода, которые выдерживают нагрузку до 63 ампер. Включаем в розетку электрочайник. На чайнике написано мощность – 2500 Вт. Значит, нагревательный элемент в таком чайнике потребляет 2500 Вт. А ток какой потребляет? По формуле ток равен мощность поделить на напряжение. Если 2500 ватт поделить на 220 вольт, получим 11 ампер. Чайник потребляет 11 ампер. Это в 5,7 раза меньше, чем максимально возможные 63 ампера, и чайник не перегорает. А все потому, что любая нагрузка сама пытается как бы высосать из источника тот ток, который ей нужен. Примеров приводить можно бесконечно, думаю, суть вы и так поняли. А если слышите рассказы, что человек неправильным зарядником с неправильным током заряжал iPhone и поэтому там сдох аккумулятор, то было два варианта. Или там аккумулятор был говно поддельное, или заряжали его через левый шнурок. А зарядник, уже неважно оригинальный или нет, немного поизносился и на выходе стал давать нестабильные 5 вольт что пролетало, не задерживаясь, через левый шнурок и постепенно привело к порче контроллера заряда в самом телефоне и следом вышибло батарею. Теперь касаемо зарядки аккумуляторов. Каким током заряжать? Если кратко, то в разумных пределах чем меньше, тем дольше, но тем лучше. Если заряд... Есть зарядники с установленными токами зарядки. Есть регулируемыми, где можно менять верхний порог. А зарядником, который вообще ток ограничивать не умеет, лучше вообще не заряжать разряженные аккумуляторы. Разряженный аккумулятор имеет очень низкое сопротивление и поэтому в начальный период зарядки готов взять на себя большие токи заряда. По мере заряда сопротивление аккумулятора будет увеличиваться, а значит ток зарядки будет постепенно снижаться и в скором времени снизится до приемлемой величины. Но первые хотя бы полчаса ток будет высокий. А это аккумулятору плохо, так как он начинает от больших токов нагреваться. Любой аккумулятор – это химический элемент. При его нагреве в нем происходят необратимые химические процессы. Заряжаться-то он зарядится, но срок службы этим нагревом вы ему немножко уменьшите. Делая так каждый раз, вы этот аккумулятор выкинете на полгода раньше, чем надо. Поэтому для зарядки пока что самых распространенных пальчиковых никель-металлгидридных аккумуляторов берем, к примеру, зарядник, который выдает не больше, чем 500 мА. Это написано на табличке. По мере зарядки, когда аккумуляторы уже наберут приличную емкость, увеличится их сопротивление, итог зарядки постепенно сползет до 300, потом 200 мА и ниже. Те зарядники, которые понимают заряжены аккумуляторы или нет, имеют потоку зарядки именно потоку зарядки это и понимают. если они регистрируют ток зарядки, к примеру, всего 50 мА, они считают, что аккумуляторы полностью заряжены и отключают зарядку. а какие зарядники вообще ограничивать ток не умеют. самый легкий пример это автомобильный генератор. о, немного отвлечемся от телефонов на автомобильную тематику. основная масса автомобильных генераторов вырабатывают напряжение в 16 вольт. Дальше на генераторе установлены выпрямители и регулятор выходного напряжения, по-другому этот регулятор привыкли называть таблеткой генератора. Эта таблетка генератора служит для того, чтобы при разных оборотах двигателя напряжение на выходе генератора не плавало и всегда было 14,5 вольт некоторые таблетки ограничивают до 14,1 вольт. Почему 14 вольт? Потому что аккумулятор в автомобиле установлен 12 вольтовый. Если ему подавать 12, он заряжаться не будет. Любому аккумулятору для зарядки нужно слегка повыше напряжение, чем то, на которое он рассчитан на отдачу. С напряжением разобрались. А вот ограничения потоку автомобильный генератор не имеет. И именно поэтому автомобильным генераторам категорически не рекомендуется заряжать аккумулятор. Можно не заряжать, а подзаряжать. То есть, вы установили в автомобиль полностью заряженный аккумулятор. Повернули ключ в зажигание и завели автомобиль. Генератор в это время не работал, поэтому автомобиль вы зарядили от аккумулятора. Аккумулятор при этом потерял, к примеру, 5% своего заряда от процентов. Автомобиль завелся, генератор сразу начинает дозаряжать аккумулятор опять до процентов. Аккумулятор был почти заряжен, его сопротивление высоко. И ток через него идет низкий. Аккумулятор не греется. Но если автомобиль заводился плохо, вы мучились, долго и много крутя стартером, аккумулятор мог при этом и 50, и 70% заряда потерять, пока вы завелись. И вот вам повезло – вы завелись. Генератор тут же принялся заряжать аккумулятор. А он почти разряжен, его сопротивление мало. А в генераторе нет ограничения потоку. И генератор весь ток, который может, отдает аккумулятору. Аккумулятор начинает греться. Лучше вы этим ему не делаете. Но при этом генератор начинает тоже сильно греться, так как работает в том режиме, на который не рассчитан. От перегрева на генераторе начинает быть плохо обмотком и выпрямляющим диодом. Зачастую диоды вообще отпаиваются. Постепенно генератору приходит каю. Так что, если уж вы, заводя автомобиль по утру, почти высадили аккумулятор и поехали срочно на работу, довольные, что вообще завелись. То вернувшись домой, не поленитесь снять аккумулятор, запереть эту тяжелую бандуру домой на балкон и поставить на полную зарядку от купленного заранее зарядного устройства. А зарядное устройство быть должно, раз уже знаете за автомобилем грешок, что он заводится не с первого раза. Так и срок жизни аккумулятору проглите и генератор не убьете. Ну вот, вроде все про аккумуляторы и разные гаджеты, и про то, как это все подключать и заряжать. Добре, удачи вам! Делайте! правильный выбор, умеете грамотно выбирать вещи, платите за них разумные деньги, не позволяйте вешать вам лапшу на уши, ну и, естественно, будьте здоровы. До свидания.